Всем привет! Футбол – самый популярный и афишируемый спорт на земле. Форвард Реала Криштиано Рональдо третий год подряд стал самым популярным спортсменом мира по версии ESPN. Рейтинг составлен с учетом рекламных контрактов подписчиков в социальных сетях и поисковых запросов. В тройку также попали баскетболисты Кливленда Леброн Джеймс и нападающий Барселоны Леонель Месси. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла 21 место, поднявшись на две позиции. Если вам это понравилось, это видео, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, буду очень рада. Всем пока-пока. the